В Татарстане участники акции писали отрывок из произведения выдающегося татарского писателя Гаяза Исхаки «Осень». Проверять диктант будут преподаватели филологии Высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдулы Тукая Кафу. Результаты будут известны менее чем через месяц. Анна Глазунова, Ленарда Валитьяров, Универньюз.